В каком-то измерении. Странно. <съем> Дзинь-дзинь. Так, мне уже давать пора. странно. мне еще все не... Вот так, пластинки. Пожалуйста. тут. Вот... Тут... Зарядочка. Оп, оп, оп. Зарядка. Опа, опа. Простеряем, приседаем. Отжимаемся. А, ладно, мы послушали. Это, Ладенько, это я попозже послушаю. Это да. а, пока что пойду я, наверное, погуляю. Будет еще сходить Готов... Сегодня... школу не... В школу мне школу пора пойти. О, привет, Лука! Привет. Ладно, давай у нас там, наверное, уже скоро первый урок будет. Да. Ты видел вчера этих пришельцев победили? О, да. Они пытались киберформировать землю, но у них или получилось, или нет. Но мисс Баг всех спас. Как всегда чудесно, мисс Баг всех спас. Марк, привет. Ладно, надеюсь, то, что сегодня учитель не придёт, она заболеет. Там один урок, можно и просидеть. Да. Так, подожди, мне надо позвонить. Так, алло, Олег. А, Алло, да, Привет. Сейчас сразу, вот ты медведь, ты... Э, вот этот... Куф... Э, э, блин, не знаю, короче. О, э, макарон вообще-то я. Макарон ты недоделанный. Угу, да. Шт ты урок... что ты звонишь? Урока да. нет, еще не День героев, пойди-ки. А, точно, все, луковали мы а, кстати. Ура, сегодня день героев. Вот бы каждый день им был героев. И это каждый да. день герой. Ладно. Я пойду на каток. Кто со мной на каток, Люди? Я. Yeah. Встретимся возле моего дома. Окей. Okay. Ладно. Так, а то надо на каток уже сходить. На каток так никто не хотел. Ля-ля-ля, -ля. Ну, где медведь, который ты На Алло, я Да иди на льду. К нам, тут мы пойдем на каток. Ладно. Так. Меня. Я, сегодня... я, я, короче, сегодня энергетик выпил, еще и зелье выпил. Так что вот так вот я делаю. Mm -hmm. Ладно, все побежали на каток. Идемте. Ладно, что это сегодня луки нету? Ладно. Ну, не луки, а луко точнее. Лу луко сегодня это. Да. Вон, каток. Mm. О, mm. Mm. Так, я сейчас за коньками схожу. Так, mm. держитесь. Вы как там уже катаетесь? Без yeah, меня? Да. Yeah. Ого, mm. прекрасно. Mm. Так, я сейчас позвоню Луко. Алло, Луко. Mm. Мы на катке, mm. если что, приходи к нам. Mm. Юху, хапа. Так. Не, ну я, кстати, где-то потерял свою курточку, чью-то, там. Да, есть. Опа! Поток очень прикольно, на самом деле. Ну, жалко, то, что мы сюда редко, но здесь, на самом деле, очень. Нужно ходить почаще. Да, нужно будет ходить. Оп, что? это не знаю, что... что это за штука, но и лучше. Это, это, это, это, да. Она кому-то упала, но это не мне. Это О, мне. Ло, ло, ло, ло. мужчина, ты кто? Я погодите, у меня глаза это. Ты сейчас очки протру, очки протру. Вот есть проигрыватель. Нету. У меня есть. А, Опасавь. Вот где-то поставь мужчина ты кто ладно да да да да да да да да да да да Вот тут коньки для тебя, да да да да да да да да Домой уже уже видите вечереет. Да. Надо завтра встретиться. Это okay. а уже прохолодает. Так, ладно, коньки я сниму Ладно, я... да это, да, скольжи сюда, это да. Не кушать хочу ешкаролан сегодня никаких роботов надеюсь не будет да уж медленные лучше коньки на первое здесь еще скользко просто опа-опа-опа здесь просто скользко еще пока идем домой приветики Ладно, все, давайте я спать Спокойной ночи. спокойной ночи Да, что там еще можно А, это кто? опять он я а -а это... вот -а -а. давай пойти пойти пойти пойти пойти Это что это да что за клевер? Алло? Пойду от этого Алло шмел. прием, люди. Что это зеленый Алло, шмель э, опять вернулся? Это -то клевер, не я его уже помню. Мы уже с ним сражались. Он возвращался и сломал нам измерения. Помню я Знаешь, тебя, я гадюка. Сейчас, я, сейчас возьму, я сейчас возьму твой талисман и тронуть мячиком. И ты у вы... него нету талисмана, если ты не заметил. Ладно, нету таких. Да, у этого зеленого шмеля нету. Он как-то... Он из другого измерения. Это путешественник по мирам. А у него Од... меч, может, не собрать. Однажды он сломал наше измерение. Ну, а если пошли. что. У него... У него, у него меч белый Это сила козлы вроде как. Как сила козлы? То есть, заведует генезис? Да. Генезис. Значит, он... Вы собирал талисманы, и, ну, и талисман Кливера дает ну, магическую силу создавать любой камень чудес, если вы забыли. Так, <смех> самка, талисман Кливер. Такс. Ух ты ж, кто-то попал, молодец. Или, а, это он использовал свое сопротивление? Так, у него мячик, мне это не нравится. Мне тут они. А так, будьте готовы. Собака. Угу, я тоже мячик возьму. Собака, ты ничего тут не с своими мечками не сработаешь. У него нету камня чудеса, то есть, соответственно, ты не сможешь его ничего забрать. Нет. потому что, говорю, он использовал камень кливера. Ну, так он не может сделать. Вот именно, он у нас забрать может, а мы у него нет. Почему? Я использую так... апорт. Так не работает. Работает. Нужно создал, докоснуться до камня Чудес. Ты создал меч из генезиса, как ты мог соединить? А вот так вот. Напомню ну, вам да, то, что он из другого измерения. Супер шанс! Да, да, зеленый шмель из другого измерения. Мало что там зеленый Обожаю тебя, фазовый переключитель. Никогда меня еще... Сколько времени Ручили, я тебя использую, никогда меня не подвел. Там... Слушай, а нам защиту нет какую-то взять? шкарала! Что это такое? Я ш... Кор... особенно. И там за мной эта жопа зеленая. Я Зелёный... нашел какую-то инопланетянина. Нашу...ア... Ага, сейчас не попадешь. тут какая-то с... с... штуковина. Какая-то летающая. Сейчас переключатель. Так. Не собака. За... Так. Не знаю. Молодцоус прям. Так, Тики не рассказала, что он делает. Ладно. Ах Рас... ты. Эй, шмель. Если использовать их не артефакты пришельцев этих, то мне больше всех нравится фазовый приключатель. Кот! Мы должны как-то его заманить в ловушку. Ну как, этого зеленого шмеля? В ловушку заманить. Я не знаю. Алисман дракона. Телесмон дракона, да, ну... Uh... Uh -huh. Собака, 아니, ты а мне а? срочно опять нужна! Стреться в <канализацию> канализации! Да THERE я сейчас скажу, возле какой канализации. <канализация> ну стой, зеленый шмель. <канализация> возле... зеленый шмель! Он ушел в канализацию, за нами идет Этот, иди за мной! За Собака! ]rolегу. Котик, ну, приследишь за ним, чтобы он за нами не приследил. Иди к возле школы, можешь, иди возле школы. Я, я знаю, буду. нет, я, давай не только возле школы, а где-то еще. Ой, мы не должны с тобой встретиться на развилке, понял меня? Мой мячик, который как какой-то, я Слышишь, кот, собака, мы должны с тобой встретиться на развилке. Который ведет... Быстрее, а... только поторопись. Кот, проследи Собака, за ним. Собака, шмель. Есть, а я Ага, это? сейчас. Собака... Ты не коснулся, ты при том коснулся моего хвоста. Зеленый шмель. Собака, Оказано. так, мы не туда пошли, нам надо туда. Ёкал-цеманель. Разве тебе не нужен мой талисман? Мне нужно, нужен. чтобы Где ты кое-что сделал для меня. Чтобы ну, это сделать, нужно проезд, пойти. Меня. Давай быстрее, мне две минуты. Я понял, к чему. Спущалась. Ага. А как мне быстрее, если ты, Йо-йо, э, а я просто бегу? Скажи спасибо, я ещё фазовый переключитель не использовал. Угу. Эх, это будет долго. Ой -ой, ну ладно, ну тебя оставлю. Ну быстрее, я, собака, что-то так долго. Хм. Да, Держи. Да, я ты иди туда, После я пойду туда. Силы. я пока перезаряжу камень чудес. Обнимация. Только не посматривай. Ой -ой. Подожди, кот Алло. Тики, где трансформация? Бард, да трансформация. Что? Покушай ты, Тики, покушай, пока я и покушай что? ты. Барк, Фав, Так, подожди, я еще не готов. Тики, давай. Обнимация. Смотри, смотри, мастер. что... Иди Суприки. сюда, иди сюда. Подожди. Я могу упрыгать да. за... за... Ты мне должен принести... Ты должен сходить в будущее и узнать, что, ты... что делает этот молот. Хорошо? Придешь и расскажешь мне. Я пока подожду тебя здесь. А. Окей. Куда ты бежишь? Нора. Ну Нора. давай быстрее, я. Собака, ты тут... Что Придор. это делает? Это... Этот пример делает разные, короче, этот мод делает разные предметы из сырого материала. Ха-ха-ха, <навиджес> Ладно, дай мне. Из <навиджес> сырого. Предметы <из> сырого материала? не <навиджес> работает? <навидж> мне нужен этот. Ты должен принести мне сырой материал. А, сырой? Да. Метал. Любой какой-то прочный металл и что-то типа такого. ешка. <навиджес> <навиджес> Ну ты понял, жду тебя. Нара. <смех> Нара. Так, я ему отправил координаты. Привет, принес? <смех> так, с... дай и больше. Собака? <смех> Ладно, надеюсь, только хватит. Хотя я не уверен. Так, нужно как-то я не знаю что ли так применим супер шанс эм, серьезно так вот мо так пришлось придется так так так так Надо быстрее быстрее работаем быстрее быстро быстро быстро быстро быстро быстро быстро И... Должно было получиться, но я, кстати, до трансформировался. Так, с... давай. Закончился я... Теперь как-то надо вернуться еще в город. Ладно. Йо. Ладно, отправлюсь в город уже быстрее. Привет, котик. Оцени. Спасибо. Главное это, что они красивенькие. А главное, что он остренький. Как тебе впечатление? Я не буду ничего говорить вам. Я назову его, ну его назову Звездный Меч. Очень относительно благодаря молодой солнечной спрейме создать такое оружие. Так. Ну что После ж. До Конечно, Ай. мечтай. Мечта, когда до меня дотронешься. Обязательно. Давай, попробуй использовать свои щит для защиты, чтобы защитить себя. Не что она не работает? Просто ты рукожок. А теперь оттестирую свой оттакую. А, Ух нет. ты. ж. Посмотри, как я его откинул. Он далеко. За ним. Гимнезис. Это прекрасно. Гимнезис. Да что тебе тут выгнезис? Советую тебе уходить с нашего измерения. Он да, старый. Собака пришла пос... посмотреть, как он сюда попал. Я заберу ваши трезманы. С моим ну, новым я... звездным мечом у тебя ничего не получится золотой. Ну, может, где-то в мечтах получится. Но я не уверен. Ты же сарла. Опа. Ты не ты что, уже уже сдаешься? Убегаешь так быстро. Нет. Не советую тебе. Бежать. С чем бежать, когда можно драться? Ты же пришел к нас побеждать. Что с нами не, сражда... не сражаешься? Uh -huh. mm -hmm. Ну, да, у тебя зрение, как у одного человека. Елки-палки, этот меч очень сильный, конечно, но и очень тяжелый. Mm -hmm. Я mm -hmm. даже попасть по нему не могу. Mm -hmm. Супер шанс. Опять Киркрат, третий раз подряд. Ah, Опа! Да, конечно. Чем? чем? Угу, конечно. Да чего? В своих мечтах. ⁇ -мо ⁇ где я? Я где-то застрял. ⁇ -мо ⁇ Привет. Я его поймаю. Все. Так. <связываю> ладно, ладно, кот. Он скоро сам убежит. Не переживай. Он уже понял, что он слаб. Л увидимся потом, котик. Получилось? Получилось. <связываю> так, ладно. Ля -ля -ля -ля. Ворюх, я говорю, какая... мою... Здесь разобраться, тики. Тики. Трешься. Ладно, все, я спать. Конечно, новый артефакт очень прекрасный, но я его сделал личными руками. Что еще можно делать с этим звездными мечтами? Э, Солоус Прайм? Не знаю. По и узнаю, наверное, скоро. Я еще что-нибудь попытаюсь сделать, придумаю. На этом было все. С вами был Олег. Всем удачи и всем пока-пока.